Сейчас мы будем вспоминать о действиях с векторами, что такое вектор, какие действия можно с векторами совершать, и каковы свойства векторов. Итак, вектор, действия с векторами, И правила действия сектора на свойства. Будем говорить об этом с двух точек зрения, использовать две интерпретации. Одна это геометрическая интерпретация. Я буду писать все черным шрифтом, когда буду говорить о геометрической интерпретации векторов. Но вторая не менее удобная часто даже более удобно, это аналитическая или координатная. Интерпретация. Что связывает эти две интерпретации между собой. Какой метод позволяет нам, когда мы разговариваем о геометрической фигуре, приводить ей в соответствие число и наоборот, когда мы говорим о числах, приводить им в соответствие какую-то геометрическую фигуру. Этот метод называется система координат координатный метод. Его основным инструментом является что система координат то есть какая либо система координат что это означает задано начало отсчета задано например я возьму случай двумерного пространства задано две координатные оси например декарту ортогональные системы координат и вот в этом случае мы говорим, например, о геометрической фигуре точка А. Вот эта точка А. Но точно так же мы можем говорить о точке А, как о наборе чисел, каких координат x и y, абсцисса и ордината. Либо вот так записываем вектором строкой, либо вот так записываем матрицей строкой, то есть, либо записываем матрицей столбцом x, y. То есть, когда мы говорим точка А, мы имеем в виду вот эту геометрическую фигуру. Но мы точно так же можем называть два числа, например, 2 и 3. Вот это пускай будет у нас 3, это пускай у нас будет... 2, да, давайте другим цветом напишем. Это у нас будет число 3, это число 2, например. И вот набору двух чисел 2 и 3 мы подразумеваем, когда мы используем вот эту систему координат, мы подразумеваем ту же самую геометрическую фигуру, точку А. Итак, мы будем использовать вот этот метод, систему координат, чтобы переходить... От заданной интерпретации, например, геометрической, к удобной нам, например, к аналитической. Или наоборот, если нам задана аналитическая интерпретация, а нам нужна геометрическая, то мы от чисел к фигурам будем переходить опять с помощью вот этого метода, координатного метода, то есть вводя какую-то систему координат, если ее нету, или используя заданную, если она уже есть. Ну что ж, начнем с определений векторов в геометрической интерпретации. Этих определений нам понадобится ну, на первый раз 4. Что такое вектор А? Ну или АВ. Что такое модуль вектора А? Обозначается вот таким образом. Либо обозначается Обозначением вектора, но без стрелки. То есть А без стрелки читается как модуль А. А со стрелкой вектор А, А без стрелки модуль вектора А. Ну или, соответственно, АБ. Итак, что такое вектор? Что такое модуль? Третье правило: что такое обратный вектор? То есть, как вектор AB, а, например, и вектор BA связаны друг с другом. И, наконец, четвертое правило это нулевой вектор. Итак, вот четвертое неправило а определения. Даже это определение значит, что такое вектор, что такое модуль вектора, что такое обратный вектор. И что такое нулевой вектор? Давайте дадим эти четыре определения. Итак, первое определение, что такое вектор А Возьмем отрезок, прямолинейный отрезок АВ. Известная геометрическая фигура. Но теперь мы нарисуем стрелочку возле одной из точек, например, возле точки Б. И эта фигура, оставаясь отрезком, теперь уже имеет направление. Вот этот направленный отрезок. АБ. И называется вектором. Итак. Вектор это геометрическая фигура, представляющаяся, что направленный отрезок. Соответственно, первая точка называется начальной точкой вектора. Началом вектора иногда. Последняя точка называется конечной точкой вектора. Или конечным. Просто конечной точкой. Концом вектора, начало вектора, конец вектора. Вот этот отрезок АВ с заданным направлением от точки А к точке Б называется вектором АВ. Чаще всего векторы обозначаются маленькими латинскими буквами АВ. То есть вот этот же вектор АВ мы можем обозначить просто одной буквой А. Итак, вектор это направленный отрезок. Что такое модуль вектора? Модуль вектора ⁇ это его длина. То есть вы берете отрезок АВ, забываете о его направлении, просто рассматриваете отрезок и измеряете его длину. Длина отрезка АВ записывается так вот или так вертикальными черточками. Либо, я уже сказал, записывается обозначением вектора без стрелки. Длина этого отрезка и есть модуль вектора АВ. Итак, мы ввели понятие вектора. Это что такое у нас? Геометрическая фигура. Геометрическая фигура. Извиняюсь. Геометрическая фигура. И или понятие модуля вектора это скаляр или число. Скаляр ну, это латинский термин, то есть просто число. Остались два важных понятия, два важных определения. Это обратный вектор. Итак, вот нам задан вектор АВ. Вектор, который Имеет ту же длину, но противоположное направление. Называется вектором обратным для вектора AB. А, простейший случай получить обратный вектор. Это что сделать? Взять вектор AB, а, Точнее взять тот же отрезок AB, а, на котором лежит вектор AB, а, Но поменять направление. То есть стрелку поставить у другого конца. Вот этот вектор. Я прошу прощения, что... У меня не получается очень аккуратно рисовать. Кстати говоря, да, я же могу использовать, наверное, линейку. Для... Ну да ладно. Итак, вот этот вектор BA и будет называться обратным к вектору AB. То есть вектор BA обратен к вектору AB. Обозначается это достаточно просто. Просто ставится знак минус. AB равняется BA. Вот знак равенства в этом уравнении относится именно к модулям этих векторов. То есть длина этого отрезка и длина этого отрезка равны. А вот знак минус относится к направлениям. Вот такая запись означает, что вот этот вектор обратен вот этому вектору. То есть они равны по длине. Параллельны, но противоположны направлены. Повторюсь, знак равенства относится к модулям, знак минуса относится к направлениям. В данном случае знак минуса означает, что эти два вектора направлены параллельно, лежат на параллельных прямых, но смотрят в разные стороны. Теперь... Ну и, наконец, последнее важное определение – это что такое нулевой вектор. Нулевой вектор – это вектор, у которого начальная и конечная точка совпадают. То есть, точка А равна точке Б, Или, по-другому, это вектор, у которого модуль равен нулю. То есть, длина этого вектора равна нулю. Вот четыре базовых определения, которые нужны при работе с векторами. В следующем фрагменте мы дадим те же самые определения – но не в геометрической интерпретации, а в аналитической интерпретации. То есть мы поговорим о том, что такое вектор, модуль вектора, обратный вектор и нулевой вектор в их аналитической интерпретации.